Стулки переходные тип 1540 предназначены для установки режущего инструмента и оснастки коническим хвостовиком с конусом морза, шпиндели станков с конусами 724. Конусы 7,24 наружные и размерности от 30 до 50. -го. Внутренние конусы морза в зависимости от размерности наружного конуса могут быть от 1 до 5. Исполнение с лапкой по типу BE и BEK. Применение этих втулок повышает универсальность имеющейся оснастки и инструмента и позволяет значительно снизить затраты на технологическую подготовку производства.